И в колечко, кривко, капли, и Ебко вы купите Не его вот так он. Капли, лев, капли, еб. Ливка, ливка, ливка, ливка, ливка. Я не Ник, говорить. И it я в Я в ковре, я в Niva niva niva. Who fame zap and baby? Yep, well, yips. Valmeep? Yibs. Flavichi? Yips. Zapanavinva Barawa. О, о, о, mm